Совсем недавно я рассказывал вам про новый девайс от компании Leaf под названием iStick Power 2. Этот девайс был действительно довольно неплох, но у него имелся один незначительный минус, а именно встроенный аккумулятор. Ребята учли этот недостаток и сразу же выпустили новую версию. Всем привет, меня зовут Глеб и с вами как всегда сигарет нет. Сейчас я расскажу вам про новый девайс от компании Leaf под названием iStick Power 2C. Девайс поставляется в привычной для производителя упаковке. На лицевой стороне изображен девайс в цвете, что ждет нас внутри, логотип производителя и название модели. На противоположной стороне у нас все, как всегда, технические характеристики и комплектация. Открываем коробку и сразу же видим девайс. Под ним разместился кабель USB-C, инструкция, гарантия и памятка, в которой говорится про аккумуляторы, которые нужно использовать с этим девайсом. Если быть совсем уж честными, то этот девайс практически ничем не отличается от своего старшего брата со встроенными аккумуляторами. Корпус девайса выполнен из цинкового сплава и украшен двумя кожаными накладками разного цвета. Габариты у девайса слегка изменились, но это коснулось лишь высоты устройства. Он вырос чуть больше, чем на 3 мм. Остальные параметры не изменились, разве что только вес. Он стал легче на 33 грамма, но это и понятно, ведь в нем теперь нет встроенного аккумулятора. Панель управления привычная. На ней располагается большая кнопка Fire, цветной информативный экран и кнопка, кнопки управления плюс и минус. Справа от панели разместился разъем USB Type-C. В верхней части находится коннектор. Посадочная площадка рассчитана на атомайзеры диаметром до 25 мм. Но вы можете не волноваться, большинство современных атомайзеров идут диаметром до 25 мм. А вот в самом низу находится главное отличие Power 2C от Power 2, а именно аккумуляторный отсек. Девайс питается от двух аккумуляторов формата 18650, что позволяет ему работать с мощностью до 160 Вт. В плане функционала ничего не изменилось. На борту у нас есть классический VariVolt, VariVat, в который вы можете сами настраивать мощность, напомню, что максимальная мощность этого девайса 160 Вт, и Smart VariVat, то есть девайс сам подстраивает мощность, Yes под сопротивление на атомайзере. Минимальное сопротивление, с которым может работать iStick Power 2C – 0,1 Ом. Но этого более чем достаточно в современных реалиях. Вот, к примеру, на моем атомайзере сопротивление 0,8 Ом. Но в конце ролика я хочу смело сказать, что данный девайс отлично подойдет как новичкам, так и пользователям со стажем, и он гораздо интереснее, чем его старший собрат со встроенными аккумуляторами. Ведь это очень круто, когда вы идете по городу, у вас садится аккумулятор, и вы можете просто достать свои старые аккумуляторы и установить новые, чтобы продолжить наслаждаться парением. Спасибо за просмотр. С вами был Глеб и сигарет нет. И до встречи на нашем канале.